Приветствуем вас на канале Спорт Экстрим Бибайк. Сегодня поговорим про защиту для детей. Необходимый аксессуар – это шлем. Конечно же, он подходит для всех экстремальных видов спорта, не только для велосипеда. Это и ролики, и самокаты, и скейты, и беговелы, и все, на чем ездит ваш ребенок. Обезопасьте его от всевозможных форс-мажорных обстоятельств, плюс это еще и красиво и стильно шлем называется каска mini racer 3 это немецкий производитель давно производит защиту для экстремальных видов спорта таких как верховая езда зимние виды спорта а также велосипедные виды спорта вот так он выглядит что есть в самом шлеме конечно же козырек в детских шлемах он не 9 вентиляционных отверстий для того чтобы ребенку было комфортно в нем кататься воздухозаборник светоотражающие элементы это резинки которые можно поменять на любой другой цвет они легко снимаются также регулировка размера данный шлем производится в двух размерах 44 50 и 50 55 С система стоит очень надежная и качественная такая же как в взрослых шлемах есть снимающиеся элементы которые можно постирать шлем очень надежный крепкий не хлипкий. Хорошая стоит качественная защелка, которая легко застегивается и расстегивается, но маленькому ребенку не под силу ее расстегнуть, поэтому надежность обеспечена. Легко регулируется и выставляются нужные параметры для того, чтобы на ребенке он сидел удобно. Есть он в нескольких цветовых решениях, сегодня вам показываю вот такой вариант, но есть и девчачьи варианты, много белых. Заходите к нам на сайт, выбирайте тот шлем, который подходит идеально для вашего ребенка, bebike.kiev.ua. И не забывайте подписываться на наш канал. Пока-пока!